Базидиомикота – отдел грибов, характеризующийся специальными органами спороношения – базидиями и многоклеточным мицелием. Базидиомикота распространены очень широко, включают в себя около 30 тысяч видов. Отличительная особенность сложное внутреннее строение мицелия. Базидиомикота по типу питания в большинстве сапрофиты и паразиты являются активными разрушителями древесины и растительного опада, вызывают заболевания растений. К базидиомицетам относятся шляпочные грибы, плодовые тела которых очень разнообразны по форме и размерам, могут быть однолетними или многолетними. Время существования плодовых тел шляпочных грибов от нескольких часов до 10-14 суток. Каждый шляпочный гриб состоит из вегетативной питающей части почвенной грибницы и плодового тела, образованного так называемыми ложными тканями, плотными переплетениями воздушной грибницы. У большинства грибов плодовое тело образовано ножкой и шляпкой. В ножке ложная ткань однородна, а в шляпке образуют два слоя – верхней, покрытой кожицей и нижний, несущий базидии со спорами, называемый гименофор. Он бывает трубчатым, пластинчатым и шиповатым. Многолетние деревянистые плодовые тела имеют трутовые грибы, гифы которых растут в древесине деревьев.